Всем здравствуйте, меня зовут Юля. Посетила сегодня курс имплантации для начинающих от Мегастом. Вот, очень понравилось, потому что ну, как бы у меня специальность хирургическая стоматология, и действительно очень такой интересный курс для тех молодых врачей, которые никогда раньше не устанавливали имплантаты. Вот, как хирургическая часть очень полезна, особенно если есть какое-то базовое знание в дентальной имплантологии. Вот, и практическая часть тоже очень понравилась, потому что есть варианты потренироваться и на моделях, и, соответственно, на сильных челюстях. Это действительно большая разница, и есть чувство вот этой вот установки. Очень полезно. Спасибо большое.